А теперь осталось показать то, чего все-таки не хватило мне сделать это на стриме. Собрать материалы заранее и построить Нептун, чтобы свалить с этой планеты наконец, так сказать. Так как я подготовился в этой игре немножко заранее, прежде чем делать съемку, мы построим и второй этап тоже. блять, никелевая руда. Ну, с третьим этапом небольшая накладочка. Сейчас вернемся, через секундочку. Пока я возвращался за никелевой рудой, я вспомнил, что мне сказали, что краб здесь пригодится, и я вел этот код, и он как простоял, в общем, с прошлого стрима, так и стоит. Не пригодился. Все ручками проще было достать. Еще один, так сказать, этап нашей постройки Нептуна. Близится к концу. Вы ожидали в этой игре каких-то фейлов, каких-то неожиданностей, шуток. К сожалению, нет, я очень хотел пройти эту игру. Так, я уже все достал. И строим пред, по-моему, последний этап нашего Нептунчика. Ресурсов нужно много. Поэтому лучше их подготовить заранее. Потому что если заранее их не подготовить, все это очень долго, так сказать, искать, находить и добывать. Не скажу, что ресурсов нужно прям очень много, но неприятно. А вот... И мы близимся к концу. Все ресурсы взяты, постройка начата. И последний этап нашего Нептуна уже имеет свойство, так сказать, достраиваться. Осталось лишь за малым подняться по нашему, так сказать, лифту, зайти внутрь, все посмотреть, включить и отправляться, так сказать, надеюсь, домой. И тут я что-то вспомнил. Пожрать забыл. Правильно, пожрать самым главным делом. Пожрать! А после того, как пожрал, надо бы все-таки немножко перекрасить нашу ракету и дать ей приятное название. Такое, что прям уж, уж прям настолько было приятное. Домой! Самое лучшее и приятное название. Смотрите, какая красавец. Ракета ж ну топ. Цвет просто топчик. Я надеюсь, вам тоже нравится. А пока я тут плавал вокруг, встретил ласку и думал поиграться с ней. И увидел кнопку попрощаться. И я такой, вау, надо нажать. Попрощаться с моим питомцем. Как это мило. Так прям печальненько. Она ведь здесь останется всем одна. Кто с ней играться будет? Ну давай хотя бы напоследок поиграемся с ней. Вот печенька. <съех> Такие еще приятные звуки из-за этого мне нравится. Ну все, прощай, ласка, пока. Я был рад, что ты у меня была Пусть так и недолго Кстати, насчет пожрать А возьму-ка я, наверное, несколько семян И так далее, тому подобное С собой, да? А почему бы и нет? Пожру хорошенечко Несколько семян возьму с собой Я не думаю, что Они не будут расти Лишь из-за того, что здесь Не то чтобы другая экосистема Да, из-за другая почва Здесь же они растут, растут И там будут расти, с собой возьму, буду я вспомню ласку Такой, Хочу вспомнить ласку Отрублю себе э, лу от лукового дерева И поем немножко И сразу так станет тепло на душе и приятно Да? Я тоже так думаю auxiliary power unit online communications systems array active pressurizing hydraulics Life support systems online. Primary computer systems active. All systems are go for lift off. Time capsule ready. Просто покажу маленькую разницу между минимальным качеством и максимальным. Слева был бы стрим, а справа вы смотрите запись. Разница-то не сильная, но глазу заметная. Jettison Portion approaching orbital debris field Orbital debris field clear. Performing gravity turn maneuver. Confirm destination coordinates. Nearest interstellar phase gate. Engaging ion boosters in three, two. Что есть волна без океана? Начало без конца? они разные но они связаны воедино теперь Now ты уходишь к звездам stars, а я падаю на песок мы разные но we мы связаны together, together, together, together. неожиданно на самом деле когда она появилась и вот так вот упала и умерла ну вот и конец, мы прошли с вами субнатику. Всем спасибо большое, кто был, кто поддержал, ставил палец вверх, отвечал на голосование в ютубе и так далее. Отдельное спасибо тем, кто подсказывал, как пройти, что найти, интересные баги. Да-да, это все тебе, спасибо большое. Также подписывайтесь на канал и ставьте палец вверх. Предлагайте игры для обзоров и секретный опрос для тех, кто досмотрел до конца. Хочешь ли ты, чтобы я начал играть все-таки в суднатику ниже нуля? Пиши в комментарии. Хочу. Ну и, конечно же, ставь палец вверх. Прохождения там не будет, но мы можем на нее посмотреть, попрыгать, побегать и взглянуть, так сказать, новыми красками на этот подводный и теперь еще на суши мир. Пока-пока.